Значит, сплю как-то я раз, однажды, и мне снится сон, будто я зашел во врата ада. На тот момент они еще были открыты. Над ними была большая, я вот помню, как, как вчера, над ними была огромная-огромная надпись. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Написано было не то чтобы русским языком, но я почему-то почему сразу, сразу смог это прочитать. То есть мне было понятно, что там написано было. Было написано, оставь надежду, всяк сюда входящий. Но врата, ворота, они тоже были огромные, огромные-огромные. Они были открыты. Поэтому надежду, когда я туда входил, я все-таки не оставил. И первое, что я увидел, это встретивших меня бесов. Ну, то есть демонов. Вот, они имели такой вид. Мне показалось, что вот, когда я посмотрел на, на, на собрание бесов вокруг меня, демонов, мне первое, первое, что я почувствовал, это коллективность. Слаженность, коллективность и единство. Единство. Это, это первое, что я почувствовал. Далее я почувствовал злобу, которая от них исходила. Злобу и ненависть. Но первое, что я почувствовал, это единство. И, и сейчас я вспоминаю фразу э, Христа. Царство, которое разделится само в себе, как устоит. Как устоит царство, которое разделится само в себе. Вот. И, значит, там вот, как только я зашел, вот, меня бесы встретили, и один из них, ну, я, и, и они хотели ко мне подойти. А я кричу на них. Ну кто на меня? Кто на меня? Я со Христом, кого боюсь? Подходи, кто посмелее? И они, значит, они боялись ко мне подойти. Они боялись ко мне подойти. Впоследствии из них вышел какой-то такой самый высокий и самый спокойный, мне так показалось. И так спокойным тоном пригласил меня пройти с ним. Ну, я не знаю почему, но я тогда почему-то согласился. И я пошел с ним. И совершенно далеко не уходя, от этого места только только тот притвор как бы притвор кто не кто православный тот знает что такое притвор в храме так вот в аду тоже есть притвор вот и он повел меня в одну комнату сейчас я попробую ее описать что что я увидел и запомнил значит эта комната ну была совсем небольшая ну примерно как как моя комната в этой комнате стояло плотно друг к другу, плотно друг к другу, как, как парты в школьном классе, стояли орудия пыток. Там были разные, там была дыба, там было... Ну, многие там были. Но одну из этих, одно из этих орудий пыток я запомнил хорошо. Это были... Как бы такое сиденье с шипами. Сиденье с шипами э, на спинке, на заднице, на сидушке. Вот. На рука, на, под, под рукавами. И, значит, вот здесь вот было такое как бы место, куда вставлялись руки, и они там зажимались. Зажимались. С такими, знаете, как бы клапанами, такими вот краниками вот как бы, знаете, пробку, бутылку откручивать, вот такие вот штуки. И на них вот здесь вот такие две пластины, одна снизу, другая сверху. И там тоже такие как бы шипы, ну, как бы такие полукруглые. Вот. Я подумал, что... Я что-то сразу под... понял, что это, скорее всего, орудие, которое... которой мастезуется душа, которая страдала э, пороком рукоблудия. Вот так. Но самое, самое интересное не это. Я обратил, я, я опустил взгляд вниз и обратил внимание на пол. Знаете, знаете, с чего там был пол? Пол там, пола не было. Там была, там была как бы Толстая-толстая решетка, по которой можно было ходить, и ноги, чтобы не проваливались, но она была э, пустая. А под решеткой, под решеткой, вдалеке внизу, я увидел лаву, лаву. И я понял, сразу же понял, что когда душа находится в этой комнате, эта комната опускается вниз. Опускается вниз. И в тот момент, когда душа э, находится на каком-то из э, орудий пыток, может сначала на одном, потом на другом, потом на третьем, и так вечно, то эта комната опускается полностью в лаву. Она погружается полностью в лаву. И человек мало того, что страдает, Душа человека, мало того, что страдает от тех пыток, которые ему приносят орудия пыток, она еще страдает от невыносимой боли, жара, огня, который, который дает ему лава, в которой он полностью погружен. Это страшно. Не сразу же захотелось, не сразу, сразу же захотелось изменить свою жизнь, не сразу же захотелось пересмотреть. Весь образ моей жизни. Это страшные вещи. Я не сразу, я не сразу изменил свою жизнь. Мне понадобилось время для того, чтобы к этому прийти. Но я к этому пришел. Что было дальше? Дальше я не особо помню. Видимо, Господь специально стер эти воспоминания. Видимо, они мне были вредны. Но я думаю, что со временем, с, по, по мере моего духовного роста, я это вспомню. Но одну, некоторые вещи я запомнил хорошо. Вот одна из таковых. Значит, э, иду я по темному-темному коридору. Что было удивительно, в этом коридоре, вот как бы, я сразу как бы почувствовал, что этот коридор, он идет как бы кругом, кругом, кругом. Но он, этот коридор, находится с краю ада. С краю ада. И вот полукругом идет, и по внешней стороне коридора, какие... есть Небольшие, маленькие, маленькие окна, через которых проступает свет, чтобы можно было видеть, где ты идешь и с кем ты идешь. И знаете кто, знаете кто меня проводил по аду, кто проводил мне экскурсию по аду? Сам дьявол, сам сатана. Он мне что-то рассказывал, что-то показывал. Что-то говорил, я, я, я так и не помню, я не помню ни единого слова, которое он мне говорил. Но я запомнил один момент. Значит, э, когда мы ш, с ним шли по этому коридору, по, по окраине ада, он... Э, мы встретили бывшего Серафима. Бывшего Серафима он пролетал мимо нас он летел он сейчас расскажу как как как это было как он летел он летел по самому самому центру этого коридора его ну как бы у него была как бы траектория некая то есть он летел ровно ровно четко четко Никуда не колеблясь, никуда ничего, он четко по центру этого коридора. Вот как, как знаете, как, как атомы в коллайдере летят, никуда, ни туда, ни сюда, именно четко по центру. Может там какие-то колебания происходят, но все-таки они летят четко по центру. Это просто магнит и все. Просто тупой магнит, которым вас отвели вокруг пальца. Весь мир. Всех тех, кто верит в масштабность чего-либо. Но мы не об этом. В общем, он летел ровно-ровно. И вот в тот момент, когда он пролетал мимо нас, он остановился. И, обрати... и обращаясь к сатане, к дьяволу, сказал такие вот слова. Может ты его полюбишь. Может, ты его полюбишь. А знаете, что ответил дьявол? Он сказал вот так вот. Тихо, дословно, тихо, ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Знаете, что я тогда увидел? Я такого никогда в жизни не увидел, я не подумал, что такое можно увидеть. Я не знаю, с чем это даже сравнить. Я увидел в глазах, в глазах падшего ангела! В глазах падшего ангела! Сожаление! Я увидел печаль! Я увидел печаль в его глазах! Он опечалился и полетел дальше! Ха -ха -ха. Это жесть! Он опечалился и полетел дальше! И мы продолжили экскурсию. А потом я проснулся. Неужели эта информация не стоит того, чтобы ей поделиться? Неужели эти слова недостойны, чтобы их услышали? Я всех вас жду. Я никем не буду гнушаться. Я никем не гнушаюсь. Я призываю всех. Всех, кто человек. А кстати, знаете что? Судьба демонов, а от этого и дьявола, зависит как раз от людей, от нас. Если все мы покаемся до единого, если ни одного человека не останется раскаянного, даже если, ну нужно так, чтобы даже Папа Римский покаялся, чтобы даже, а еще лучше, чтобы еще и Патриарх Кирилл покаялся. Если покаятся все, даже эти люди, то покаятся сам дьявол. Ага! До встречи в новых видео.